Император Александр III был женат на дочери датского короля Кристиана, принцессе Дагмар, известной в России как Мария Федоровна. Поэтому императорская семья очень часто выезжала в Копенгаген, к дедушке Кристиану и бабушке Луизе, где собиралась вся большая семья датского короля. Дело в том, что старшая дочь короля Кристиана была выдана замуж за принца Уэльского, будущего короля Эдуарда VII. Принцесса Дагмар стала супругой российского императора. И когда вся семья собиралась в Копенгагене, король очень любил прогуливаться со своими зетьями. Вот однажды, когда они гуляли неподалеку от королевской резиденции Амалии, Король завел разговор с одним из крестьян, работающих на полях. Они обсудили цены на сельхозпродукцию, поговорили о том, как дорожают и повышаются налоги, и вот король крестьян, находясь в благодушном настроении, обращаясь к крестьянину, спросил, а знаешь ли ты, с кем ты разговариваешь? На что тот ответил, конечно, не знаю вашей милости. Так познакомься, это российский император, представил одного своего зятя, а это принц Уэльский. На что крестьянин, расхохотавшийся глядя на короля крестьян, сказал, ну тогда я король Дании.